1 декабря в России начал свою полноценную работу Национальный центр управления обороной России. Находится он в центре Москвы, на месте штаба сухопутных войск, от которого в наследство достались бункеры, способные выдержать ядерный удар, и подземные линии коммуникации с тоннелями и прочим, о чем ведают только Бог и Путин с Шойгу. Нервная система Центра представляет собой дежурные смены, раскинутые по всей стране. Дежурные смены — это ребята в погонах, которые сидят в специально оборудованных помещениях по воинским частям от Калининграда до Камчатки. Занимаются они следующим. Непрерывный сбор информации и отправка ее в Центр обороны. Анализ обстановки. Контроль над выполнением приказов руководства. Структура Центра обороны состоит из следующих компонентов. Центр управления стратегическими ядерными силами. Центр боевого управления занимается поддержкой боевого потенциала наших вооруженных сил в мирное время и непосредственным руководством армии в военное время. Центр управления повседневной деятельностью – питание, вещевое снабжение, техническое снабжение, жилищные вопросы, медицинское обслуживание. Другие элементы структуры находятся под грифом «Секретно». Как работает Центр? Ежедневно дежурный генерал докладывает об обстановке начальнику генерального штаба. Доклад включает в себя конкретные решения, разработанные аналитиками Центра. Начальнику генерального штаба нужно только выбрать и утвердить правильное решение. Такая организация работы серьезно увеличивает скорость реакции на изменение ситуации. Аналитики Центра следят не только за тем, что происходит с армией у нас в стране, но и неотрывно наблюдают за мировой военно-политической жизнью, подготавливая алгоритмы действий для самых разных вариантов развития событий. Скажем, соседней страной активно интересуются спецслужбы нашего потенциального противника. Поступают сигналы о готовящемся государственном перевороте. Аналитики прогнозируют возможное развитие событий и разрабатывают комплекс мер под каждый из вариантов. Неизвестно, по какому сценарию пойдет история, но мы готовы к каждому повороту, приготовившись за месяцы, а возможно за годы. В итоге принимаются меры по предотвращению переворота. Другой пример. В соседней стране все же происходит смена власти, грозящая переходом стратегически важных точек под контроль потенциального противника. Из баз Минобороны извлекается файл с проработанной операцией, и в военные части уходят приказы. Командиры достают из сейфов документ под красным номером и выдвигают свои части в заданном направлении. Каждый солдат — на своем месте. Каждый корабль — в нужном квадрате. Каждый самолет летит в необходимом секторе. Партия готова разыграться. Фигуры расставлены. При этом мировые СМИ бьются в истерике. Некий полуостров заполонили вежливые люди и проводится референдум. В Генштабе Украины негодуют, русские минимум на один шаг впереди, и их уже не догнать, а американцы смотрят на уплывающий от них непотопляемый авианосец и кусают локти. Теперь те силы, тот опыт, те умы, что подготовили операцию по возвращению Крыма, сведены вместе в рамках Национального центра управления обороной России. Можно представить, на что они способны, объединенные в столь мощную структуру, обладающие серьезными ресурсами. Как минимум, центр способен начать работать на все страны ОДКБ и на всех тех, кого Россия сегодня считает верными союзниками. В чем причина такой эффективности центра? Современные технологии, колоссальный опыт нескольких поколений специалистов экстра класса и суперкомпьютер, поставленный на службу центра. Вот некоторые его характеристики. 236 петабайт жесткого диска и производительность 16 петафлопс. Скорость обработки информации этим компьютером — 50 библиотек имени Ленина в секунду. Для сравнения, мощности Пентагона — 12 петабайт и 5 петафлопс. На техническом уровне наш суперкомпьютер представляет собой несколько унифицированных центров обработки информации, дублирующих друг друга и распределенных по всей стране. Сейчас эта система способна автоматически переводить с шести языков, распознавать изображения и идентифицировать людей, обрабатывать информацию из радиосюжетов, видео, блогов, социальных сетей и даже из прямого эфира. В случае войны Центр обороны выполнит свое главное предназначение, став ставкой главнокомандующего. Без какой-либо предварительной подготовки Центр обороны сможет мгновенно и неотразимо ответить на нанесенный удар. Хочется верить, что это никогда не произойдет. Но гораздо приятнее и спокойнее верить в это, когда знаешь, что где-то глубоко под ногами прямо сейчас работают люди, которые знают, что надо делать.